Чувство жары и тревоги, головокружение, тошнота, слабость, учащенное сердцебиение. Менопауза – страшный сон каждой женщины, но неприятных ощущений можно избежать, если готовиться и жить в согласии со своим телом. Климакс менопауза – возрастное изменение женского организма, подразумевающее постепенное снижение, а в дальнейшем и прекращение работы яичников. В среднем явление происходит с женщинами в промежутке от 45 до 52 лет. Конечно, все индивидуально, и эти границы могут быть смещены. Климакс сопровождается многими неприятными симптомами. Самые распространенные среди них – так называемые «приливы». Женщина ощущает резкое повышение потоотделения, чувство жара в верхней части тела сопровождающейся головокружением, слабостью, учащенным сердцебиением, чувством тревоги, иногда тошнотой. Потом состояние резко сменяется ознобом. Можно ли избежать приливов и как пережить период климакса? На этот вопрос должен ответить только гинеколог. Врач подберет индивидуальное лечение и, возможно, назначит гормональную терапию. Предлагаем вам несколько советов. Как облегчить свое состояние в этот непростой период, не прибегая к медикаментам? Здравствуй, спорт! Умеренная физическая активность наилучшим образом поможет в период менопаузы. Она снимет физическое и эмоциональное напряжение и будет поддерживать тело в тонусе. Режим питания. Пересмотрите свой рацион. Исключите жирное, соленое, острое и каплин, содержащие напитки. Добавьте больше продуктов, содержащих магнию, кальций и клетчатку. Овощи, фрукты и нежирные сорта, либо и мясо лучший выбор. Также не забывайте про полноценный питьевой режим. Фитотерапия. женскими травами считается тысячелистник. Ванна с его отваром хорошо расслабляет. Женьшей пустырник, который богаты фитоэстрогенами, выравнивающий гормональный дисбаланс, уход за телом и душой. В период менопаузы фотоотделение значительно увеличивается, поэтому душ необходим как минимум два раза в сутки. Не забывайте и о эмоциональном состоянии. Постарайтесь наладить режим сна и полноценно высыпаться. Надеюсь, видео было вам полезным. Если есть вопросы или хочется поделиться опытом, пишите в комментариях, буду рада. Если видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал.